Насколько Зура обожала свою жизнь, настолько он ненавидел свою. Ты два раза ответила. Один и тот же номер. Верни мой телефон. У меня конъюнктивит. Знаешь, Зура, в моей жизни было два таких конъюнктивита. Первый раз я стерпела, а во второй вызвала двух братьев из деревни. Они а. хорошо его а. пролечили. А. Зура знала, что она еще может потерпеть ради своей дочери. Но больше не позволит себя тронуть. Больше так не смею! А ты как раз звать? Вы что делаете? Отдай! Камни, мень. Ты иди до Отдай. Чего ты ждешь, Зурат? Долго будешь это терпеть? Это бумаги на развод. Можем обсудить. Да? Все в порядке? Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Развод в стиле кунг-фу. Кино с 18 августа.